Синема да, да. 4D Синема 4D Программа, которая да, я для знала для Погоди, то есть он, что, не кадр на... делает? Да, да, раз... oh, okay. okay. Он, да. чё, не, не а, делаешь, получается, моделирует Ты, угу. ты чё, стебёшь, что ли? Ребята, мне кажется, 4D я... знаю эту программу, но я не понял Каждый раз монтировать объект как много пунктов Ладно будет, чтобы резала, а он прям делает целую модель. Но, Но мне кажется, время, очень как он делает на он на а, очень много вл. Вл. он, он вл. Вл. Да, делает, игры, да, как у него есть превьюшки, там явно что это просто, скриншот, он, он, он не просто миску заскриншотил Я можно... 일본, yeah? а кто то может подумать, что это вообще там на изи все, он как мормоз делает, Это он типа сейчас корм делает. Да, буду прощать, Типа это миска и корм, я не понимаю. это То есть вы понимаете, как он реально в Реально очень большой Вообще видео с Прикольный корм. ты! просто падали. в шоке. А у <съем> <левый, съем> <левый. съем> <съем> <съем> <съем> реально -то. но то есть, создает, он судя он, по всему я вижу но, что он работа дальше за, за месяц это и я не знаю и и очень заздростная по принципе не охренеть не реально я удивлен Ладно, мне на стандартные превьюшки, Сильно, э, да. превьюшки уходит Подожди, очень мало, на сюжетные бывает, что около не не ну, ну, вот часа. Да типа, это будет еще все ускорено на уровне, но да, здесь да, делается, круче. Да, то есть, а, что он не да на надо ли? Не надо ли? Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, Да, Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, Важно, да, просто темнейший mm -hmm. То есть просто при замедлении можно вполне, шелез, я думаю, который... как а, долго Я говорю, ребят, у меня будет много переректори... нарядов что, ну, как Может, как-то стоит попробовать? меня это все-таки, это такая ну, всегда... всегда... Ну, вы знаете, когда смотрят такие видосы Я имела с Сколько Я как бы, я комментирую E я показываю, я хочу а вы В реальности сколько что это вообще не какая-то. И для той шапки? я В программе «Синема 4D». Я помню, как он выложил на канале. Просто, наверное, я очевидно, так смотрю, это реально мощно. Вы, Вы можете, кстати, найти видео видео раз и раз про раз раз. Да, Потому что будет, если то, есть моя реакция, рема, не Мне да. а, кажется, что кто-то посмотрит в зеркало и Это требует огромного количества часов. Для детализации. он Возможно, еще перезол. Я вот что-то мне он еще, оказывается, не с самого видео, Работа, вырезает, ну, же, есть, для... видео да. тем, Это почти финальный Так, а процессор работы... Видимо, да. еще лицо. Ну, давайте просто послушать, пошло. Сомнение канала... В принципе, для видеоблогера может быть меньше. ютуберы, там зашел, ура! на котором все, он, а, ну, его. он это, получается, он либо отрендерил, да? Что-то же цветокоррекция, ну, ну, это... вот он взял, отрендерил, подгон. Вот. А, теперь фотошопики цветового делают. Я вот это уже не Я сначала хотел сказать, то, что, он что -то он сейчас делает, я и это не низкий пол, не были похожи. А, еще плюс размытие. Вот казалось бы, Помога уже нечем, не уже все уже и уже очень похоже стало. Ты как-то увидел эту вот превьюшку. В этом весь мормок. Подожди, а как он отдельно думал, сделал, сделал этот? Со всеми слоями Где? там. Ну, вообще знаешь, свечи, да? Блин, а, важный, я говорю, я когда вывел, а я не понимаю, как какая вообще, он заводит. Вообще с Сливается прям. Да-да-да, вот да, да, это. Смотрит как это смотрит. А, да, он сейчас он еще и на, да, он он так так он и на перерыв оставил. Второй день поделать от этого видео. Ну да, мы да, с видели по сверху. Освещение, как Там прокал прокол... но... Он все ему поднялся. На самом деле Утром что доделал, потом еще ночью доделал это все. круто. Очень круто. Блин. Мне кажется, у него там уже был. Шелтым красным и. Знаете, Вау, благодаря этому ролику можно, это можно, можно, это можно, можно, это можно такого а противника. Взять, например, взять, например взять, а, нравится, очень Когда очень ты начинаешь уже ряд, процесс, да, даже неинтересно а, взять а это на замедление включить, сразу можно сделать неплохой именно. Если, если бы ты еще бы все объяснил. Хотя бы в мусоршопе, пожалуйста. Вот реально, какой-то как тоже по раз, подобный как делай, ролик, как, как, делай, как называю, не как да? Даже интро-превьюшка, например, моды. вот еще как делать а, полночки, реально, да, этому да, можно научиться. Да, да, вот это и сейчас можно нажать на замедление, и вот поэтому этому татуариалу, можно, начать делать свой Ну, в принципе, да, когда нет конкретной цели, типа, сегодня я хочу сделать именно вот такой вот мне тоже плане, мне вообще, что видно, Все Все поле, поле, Ольга в туалет. В туалет. Что было? Что, было, что стало. стало? Реально а, классно. Так, вот. это такая, Ну да, вот это да, вариант, что получает